Привет! Кто следит за видеоканалом, знает кто я. Записываю видео на тему, как начинается ваше утро. Мое сегодня началось с прогулки к набережной в воде. Я так думаю, вода для меня какую-то роль это играет успокоение. Упускаю нервы, настраиваюсь на позитив. Вот, собственно, почему об этом заговорил. Вчера общался с человеком, с человеком общался. Обычный рабочий, как и я в прошлом, зарабатывает чуть, чуть больше 50 тысяч и злоупотребляет. А в разговоре такие, ф... такие фразы прозвучали, то, что я счастлив, мне ничего не надо. Я у него спросил, а почему ты пьешь? Если ты такой счастливый, почему ты пьешь, почему ты о себе не, ну, как не заботишь? Он говорит, я устаю. Ну так э, какой смысл тогда работать, если ты устаешь, э, тебе ничего не охота, и эти деньги ты, естественно, пропиваешь. Я, конечно, его не осуждаю, это его жизнь, это его правило. То есть, э, ну какой пример ты показываешь детям своим? Собственно, многие с таким сталкивались, да и сам я с этим сталкивался не раз. Но лучше, как говорится, принимать решение, правильное решение, чем в одном колесе коптиться. Одно и то же, одна обыденность, одно недовольство, один негатив. То есть, если кто-то услышал какие-то... какие-то фразы, которые задели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, то есть следите за моими новостями. Я буду почаще выкладывать ролики. Просто ролики, не какие-то там замудренные, просто ролики. Вот. Ну, естественно, решайте. Как вам жить дальше? Всем пока.